И всем привет! С вами Dark Slash и мы будем играть с вами Fall Guys. Короче, мы будем в режиме играть, который временный, да. Временный. Правда я не знаю, от чего они отличаются от классического. Да. Не понимаю этого Потому что я сегодня только начал играть. Да. И, видимо, снова будем ждать полвека. Дайте угадать, да? Нормально. Нашло. Круто. Ладно. Прикольная, кстати, карта. Ну ладно. Начинаем. Ладно, пока что все легко. очень сильно странно почему у меня обычно на этом уровне какие-то сложности появляются сейчас их вообще прям нет странно видимо скилл или мне просто везет не знаю короче Ну я думаю, то, что вам эта игра понравится. Зашибись. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, кстати, у всех одинаковые ники, если что. Поэтому не пишите комментарии, почему у меня такой ник. Да. Если что, я вас только что предупредил. Да. Почему они все не запрыгивают? Ну ладно. Я, кстати по этой игре буду ну стремить что они делают сражаются видимо за победу кстати прикольный скин класс упал О, так следующий. Ну, я думаю, только одну капку и все. Или хотя бы две капки. Это уж как вам повезет. Ну ладно. В принципе... Неплохо мы начали. <звук> <звук> Даже прям вообще неплохо. И это хорошо папам пам пам Кстати. это моя самая нелюбимая карта. Да. Прям сейчас самая нелюбимая карта. Потому что я тут честно прям как как проигрываю И это для меня очень сильно сложная локация Шу. Опа Опа Найс Найс нет! А все так хорошо начиналось Серьезно что ли Серьез. Да нет, это не серьезно! Ладно. Вот, ну. А сейчас уже повезло. Но это просто язычно. Тут даже думать не надо. Тут еще придется. И... Не подай. Блин, обидно. Проиграл. Ну. Очевидно. Кстати, можно просто выйти вот так. Да. Неужели мы мне новый уровень набьем? Неужели? Хм. По идее, да. Опа. Короче, это прикольная. Очень сильно прикольный режим. Ну, там вот же ну ладно. Так, кстати, я на ультра все играю. Поэтому как-то так. Капец, конечно, они ч не так жестко. -а -а, -а, а а Господи! Давай, залезай! Так, Пошли! Как один прошел. Что, типа спортсмен? Вообще... Естественно. Фу. А сейчас теперь повезло. Правда, он тут и я уже не знаю насколько повезет, уже не насколько. Да. Неужели я тут победить смогу? Ладно, вот тут я сто процентов победил. Окей. Легко это даже было. запустится, кстати, да. наконец-то незваные гости карта. Ага. А, -а, а, я вспомнил, что это за карта. Прям жесткая жесткая карта. Погнали. я теперь не первый Да блин, а-а-а как? О, теперь Нормально как, как так-то? Эта вообще не понял. Ну ладно, обидно. Нет, мы не с вами не докачаем. Ну, мы... даже очень сильно обидно. <клёх> ладно. С вами был Дарк Слэш. Всем удачи и всем пока.